Итак, я решила выучить вот эту вот вещь, которую я должна выучить для своего ученика, чтобы ему объяснить. Ну, начнем с того, что я честно говорю, я вот эту вещь вижу впервые. Мне ученик прислал ссылку на вот эту вот вещь, которая сыграна очень грамотно, очень здорово. Нот у меня нету. Ноты я сейчас пересняла только что. Первые четыре такта. Вот, сделала это все в Сибириусе, в программе, в, нот, в нотной программе, в нотном редакторе таком. таком. И сейчас собираюсь это все выучить. Ну, по ходу дела я как педагог должна выучить. И для того, чтобы все это объяснить, ученику своему, пальцы ему расписать. Я начну сейчас это делать прямо в камеру. Вот я вижу рукописный нотный текст. Вот, не в Сибириусе, а прямо от руки я сначала сделала. Начинаю разбирать текст. Вот что я вижу. Ну вот так обычно педагог читает с листа моего уровня. Ну, Вот все, что я сейчас все, что я заложила в ноты. Мой ученик-новичок, поэтому ему достаточно на неделю вот этих четырех тактов. Начнем с разбора правой руки. Медленный темп. Берется медленный темп и пытаемся это все проанализировать и найти логику. Вот вижу. Вот он такой оборот, я должна его осознать. Первое. Фа, минорный полный аккорд полный минорный трезвучий вот я его играю дальше конечно в идеале оно играется ну, так оно играется собственно такими пальцами вот. я его схватываю всей рукой без квакания. налаживаю вот это звучание несколько раз ну, вроде нормально дальше он же обыгрывается я это все прямо сразу стараюсь вбить в пальцы. Так будет легче. Ну, Можно без педали. Ну, вроде поняла. Обычно ученики рвутся с левой рукой, сразу все быстро играть. но ну, хорошо, левая рука тут фа-фа. Там не видно бас. Ну, вон он там далеко. Телефон сдвигать. неважно. Сейчас вообще посвящено правой руке. Пардон. Все, конечно, у меня сдвинулось. Так, все хорошо. Да. <звук> да. Вот. Ну, посвящена тема, на самом деле, правой руки. Руке, разбору правой руки. Поехали дальше. Как играет. Советую сразу играть много раз. Технику. Дальше. Вот такой пассажик небольшой. он Это все один такт, первый такт. Шестнадцатая пауза, раз. И серия шестнадцатых, раз. Вот сразу пальцы говорю. Раз, четвертый, третий, второй. Сейчас. Опять четвертый. Вот. Самое главное, что здесь понять нужно, вот на эту себе моль. Смотрите, сначала раз. Четвертый на себе кар. Раз. И дальше на себе бемоль Тоже четвертый. А дальше все подряд пальцы. Вот так вот. Раз. Раз. Обязательно встаньте второй раз на четвертый, чтобы руке было максимально удобно. И советую почаще напоминать себе о шестнадцатой паузе. Раз образом оттолкнулись Раз. но ну, можно потом несколько раз можно медленно на руку не давите вот и дальше следующее в следующем такте нас ждет тоже шестнадцатая пауза поэтому на ней вообще на паузах стараемся ручку расслабить как бы вот дать руке понять, что она сейчас может отдохнуть в, в эту долю секунды. Ну и потом быстро. Конечно, новичкам так не советую. Новичкам советую раз так, так скажем, мягко говоря, раз 30 еще медленнее. Обыграть вот этот пассаж. 30 раз. Ну, как можно не по разам. Можно будильник себе поставить на 15 минут и выключить его через 15 минут, поняв, что у тебя ручка натренировалась. И так все вместе. Все. Таким образом, первый такт мы выучили. Ну, кое-как разобрать, так скажем, вбили в руку технику. Следующий такт мы также разбираемся, разбираем. Пока первый такт у нас тоже сыренький, но ничего, мы его оставляем. Итак, второй такт. Раз. Вот такой вот интересный второй такт. Раз. Это, конечно, жесть для новичков, особенно. Вот здесь нужно прокатиться. Вот, вот это вот очень сложный, сложный момент будет. Что здесь важно? Забраться на эту фа. Вот, опережая все события, говорю, забраться. Вот этот скачок. И пальцы здесь интересные. Обычно фа фа, ну, октава, да, первый, пятый. А здесь нам нужно будет другими пальцами сыграть видите вторым заканчивается сейчас объясню подробнее вот видите первые, первая часть как бы пассажа Нач, начните обязательно с четвертого до четвертым и снова сейчас вот, вот эта вот фигура должна быть третьим четвертым третьим вторым, вторым третьим то есть мы начали и закончили теми же пальцами. Никуда не съезжаем. Вот эта группа. Можете сразу все, советую сразу все закреплять. Не надо копаться в этих нотах. Лучше все в технику. Сразу отдавайте технике большую часть вашего времени. Вот это все понимаете. По ходу дела учить наизусть. Вот и захватили ми бемоль фа. Таким образом мы осознали, уже глаза запечатлели вот эту группу нот, уши уже все услышали. Вот это все мы осознаем. И дальше мы чуть-чуть доигрываем лябимом четвертым и первым, вторым, да, получается. И прыгнули на фа. Вот дальше советую не ходить. Вот пока вот это не поймете, не стоит дальше пока двигаться. Иначе можно запутаться. И еще очень важный момент, когда 16 пауза или неважно, важно, восьмая, но в нашем случае 16, это уже. Даем понять себе, что садиться на первую ноту нельзя. Вот так нельзя. Вот мы сразу ухнули туда. Ух! И у нас ничего не сыграется. Мы всю энергию отдали первой ноте. А у нас же пауза. Значит, мы как бы должны въехать в аккорд. Как бы вот, как мягко, как будто бы вот мы по ходу дела вот зацепили вот эти вот нотки. Вот они. Раз. А вот здесь важно. Вот здесь важно закрепить. Не давить, ни в коем случае не так. А вот вот проехали ноту до, и пошли дальше. Вот все невесомо, потому что будем играть быстро. А все быстрые пассажи, которые мы разучиваем медленно, учим как можно раньше и начинаем учить, сразу думая о быстром темпе. Не надо никогда. Так, ну, очень редко когда вот мы что-то совсем по слогам разобрать нужно конечно навсегда нужно